Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну вот, наконец, и в моей оранжереи появилась такая красотка мединила. На эту покупку у меня, конечно же, сподвигли мои подписчики. За что я и хочу сказать спасибо, потому что растение, конечно, очень красивое. Оно даже, когда и не цветет, очень эффектно смотрится. Ну а когда это зацветет, это будет совсем сшибательно. Не знаю, как у вас, но у нас у нас уже сегодня 30 октября и уже довольно-таки холодно, у нас уже практически зима. И такую красавицу, конечно, уже через интернет не закажешь нигде. Вот, пришлось съездить в свой любимый садовый центр, который я вам уже показывала в своем ролике. Там очень хороший выбор растений. И даже там всего было два экземпляра вот этого растения. Вот, я выбрала, конечно же, один самый лучший. И вот мы приехали домой. И, конечно же, я хочу рассказать вам немножко подготовилась и расскажу, как где она произрастает, что она любит. В общем, все сейчас расскажу. И, конечно же, обратите внимание, какое крупное растение. Вообще, просто классно. Я, конечно, очень рада. Мединила на планете встречается на ограниченном количестве территорий. На островах Малайского архипелага и в тропических широтах Африки. В данный род включено несколько сотен видов растений. Но, однако, в домашних условиях, как правило, выращивают всего один вид этой красавицы. мединилу величественную или великолепную, как ее еще называют. Магнифика. Это растение относится к вечно зеленым видам кустарников, достигающих в природе около 2 метров высоты. Хоть это растение и достаточно крупное, но оно очень нежное, то есть его очень легко сломать. Интересно также, что это растение является полуэпифитным. И, конечно же, особое внимание Маданила привлекает к себе прекрасными цветками. Если посмотреть на цветущие растения, то первое, что можно заметить, это яркие, необычной формы полосатые предцветники, окрашенные в розовый цвет. Форма такого предцветника похожа на ладью, а его длина составляет 10 см. А под предцветниками находится огромное количество очень маленьких цветочков, имеющих насыщенный розовый окрас. И все вместе, это же, конечно, смотрится очень эффектно и красиво. Температурный режим, она предпочитает от 20 до 25 градусов тепла. Это довольно-таки теплолюбивое растение. Не терпит сквозь во-первых, и не любит, когда ее поворачивают. То есть у нее должно быть свое место, как и у других растений. Маданила очень светолюбива. Ее можно поставить на самое светлое место в квартире, в доме, но она не терпит прямых попаданий солнечных лучей. Если место такое, в общем-то, солнечное, да, то лучше ее притенять конечно другими растениями или чем-то другим, то есть занавеска какая-то, там еще что-то. Как поливать Маденилу? Поливать нужно по мере пересыхания примерно на половину горшочка грунта. Она не терпит перелива и она не терпит также и засухи. То есть ее нужно выбрать из золотую середину. Ну а когда эта красавица закладывает бутоны, и прям ее нужно конечно полив все-таки побольше. Потому что она требовательно больше к влаге, когда она набирает предсветники. Потому что предсветники у нее, я уже говорила, очень большие. Так как это растение из влажных тропических лесов, оно, конечно же, предпочитает влажность воздуха, что и для нее очень важно. Ее нельзя ставить рядом с батареями, если в зимний период, и создать, конечно, вокруг нее какую-то влажную среду. То есть это можно просто поставить ее, допустим, больше поддон берем, насыпаем туда либо крупный песок, либо керамзит, наливаем туда водички и ставим этот горшок вот на этот поддон с керамзитом. Это, кстати, очень хорошо и эффективно, потому что идет испарение и как раз для растения все, что нужно получается. Или также можно ее опрыскивать, но из мелкого пульверизатора. Но когда меденила у нас цветет, нужно не попадать водичкой на соцветитель. Только на листву. И еще такой момент, вот у Маденилы есть вот такие вот выступы просто, вот такие вот, вот желательно тоже вот, почему из мелкого поляризатора, потому что они должны вот распределяться Мелкая-мелкая, да, вот это вот, капельки водички, и они ни в коем случае не должны вот здесь вот, потому что может загнить потом, потому что у нее вот здесь вот молодые, да, листочки, а вот где-то если посмотреть, посмотрите, вот, допустим, вот здесь, у нее, видите, как? Вот здесь вот точно может быть загнивание. Если, конечно, у кого-то есть увлажнитель воздуха, то, конечно же, тоже будет хорошо рядом расположить с ней увлажнитель воздуха. И хочу сказать, конечно же, она любит, раз это цветущее растение, она требует подкормок. В подкормки вносить в нее раз в две недели для цветущих растений. Ну, конечно, в зимний период, конечно, можно сбавить подкормки. Можно оставить, да, какую-то дозу небольшую. А весенний весенне-летний период ее нужно так хорошо подкармливать. По вредителям все то же самое, что и относится и к другим же растениям. Также это паутинный клещ и другие вредители. А вообще, меденила, она больше всего болеет от неправильного ухода. Я считаю, что мединила очень хорошо вписалась в мою оранжерею. По поводу пересадки, я, конечно, ей дам время адаптироваться, я ее трогать не буду до весны. А потом я ей куплю красивый керамический горшочек и ее пересажу. Она у меня просто сидит в своем кашпо в таком магазине. Я ее просто поставила вот в такое кашпо и все. И трогать, ее, я уже сказала, до ресны не буду. А вообще меденила очень любит рыхлый грудь. Это не первое, ну, думаю, и не последнее растение, которое мне посоветовали подписчики. Так что пишите, советуйте. Увидимся в следующем видео.